Блогером быть кому-то легко, мой же путь тернистый. Через терни я пробираюсь в звезды. Может, мне никогда не блеснет моя звезда, но писать и выкладывать буду всегда.